удивительные факты про армению в армении огромное количество всего самого в мире так здесь находится самая длинная пассажирская канатная дорога занесенная в книгу рекордов гиннеса самая длинная канатная дорога в мире конечно же не в армении и она даже рядом не стоит с канатной дорогой во вьетнаме протяженностью в 79 километров она начинается в городе антой расположенном на самом большом во Вьетнаме острове Фукуок. Дорога пролегает над морем через острова Хон Дуа и Хон Ло и имеет конечный пункт на курортном острове Хон Том, который еще называют ананасовым из-за его формы. Эта канатная дорога попала в книгу рекордов Гиннесса и не только по своей длине. Древнейшая в мире винодельня, которой более 6 тысяч лет. Историкам давно известно, что самое древнее винодельня была обнаружена в Грузии, возраст которой насчитывает аж 8 тысяч лет. Также историками было доказано, что винодельня принадлежала никому иному, как древним грузинам. Вино и армяне – это слова антагонисты. Первая в мире церковь построена в IV веке. Первая в мире церковь храм святого Петра находится в турецком городе Антакия. Антакия – это главный город провинции Хатай, на юго-востоке Турции, которая граничит с Сирией и печально известной Едлибской зоной. В древности тут находился один из главных мегаполисов античного мира – город Антиохия. В деяниях апостолов есть такие слова, потом Варнава пошел в Тарс искать Савла и, найдя его, привел в Антиохию. Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей и ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. В те дни пришли из Иерусалима в Антиохию пророки. Эта информация говорит нам о том, что именно отсюда пошло христианство. Самая древняя обувь была обнаружена здесь в 2008 году. Про обувь найденные в пещере на территории современной республики Армении, в которой до 1828 года не проживали армяне, правда. Обувь из воловьи кожи была создана около 3500 лет до нашей эры, в период медно-каменного века, или энеолита. Она выполнена из цельного куска кожи точно по ноге предполагаемого хозяина. Египетские пирамиды тоже находятся на территории современного Египта, но это не означает, что пирамиду строили сегодняшние египтяне-арабы а первый в мире учебник арифметических задач был составлен армянским математиком древний математик давид анахт действительно в пятом или в шестом веке написал книгу арифметических задач но это не первый учебник в мире Диофант александрийский третий век нашей эры великий математик древности заложивший в своем сочинении арифметика основы алгебраической науки изначально арифметика состояла из 13 книг из них до нашего времени сохранилось только 6, содержащих 189 задач с решениями. Также диафант вводит знак равенства, подробно описывает правила алгебраических операций, например таких как умножение и деление степеней неизвестного. Так что и тут, наглая ложь и фальсификация. Не был Армянин первым автором книги по арифметике. Столица Ереван один из древнейших городов на земле, даже Рим был построен почти 30 лет спустя. В средневековых источниках название этого города, в котором издревле проживали только азербайджанские тюрки, упоминалось как Реван, Ереван и Ереван. После завоевания русскими войсками в начале 19 века город стали называть Еревань, а впоследствии в 20 веке Ереван, который стал столицей первого в истории армянского государства. В отличие от города Рим, который напичкан древней архитектурой, в Ереване армяне уничтожили все следы мусульманской тюркской архитектуры помимо одной мечети. А еще Армения первая страна, принявшая христианство в качестве государственной религии. Эдесское царство Асраена, первое государство в мире, принявшее христианство как государственную религию. С принятием христианства связан апокрифический факт переписки Абгара 5 с Иисусом Христом. Христианство стало распространяться в царстве Эдеса с конца II века нашей эры и в результате в начале IV века нашей эры стало доминирующей религией. Впоследствии Эдеса стала важным центром раннего христианства. Этот факт давно суется в глаза армянским горе историкам, что в свою очередь послужило поводом для фальсификации армянами сайта Википедия. Все мы любим армянский лаваш, а вы знали, что он был занесен в список культурного наследия ЮНЕСКО. Лаваш, как традиционный армянский хлеб, вошел в список нематериального наследия ЮНЕСКО в 2014 году по односторонней заявке Армении. После этого наглого шага Армении на основе коллективной заявки Азербайджана, Ирана, Казахстана, Кыргызстана и Турции у Армении было отнято первенство а культура приготовления и преломления хлебной лепешки, лаваша, катырмы, жубки и ювки, признана нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО всех этих стран. В здешних школах шахматы обязательный предмет, а сборная Армении по шахматам является одной из сильнейших в мире. Но вот и походу единственная правда в этом видео, про то как армяне протолкнули в одностороннем порядке лаваш в ЮНЕСКО, и что армяне являются одними из сильнейших команд в мире по шахматам. На этом видео можно заканчивать. А столько пафоса было господи.